водителя вазика на модного блогера все завелись поехали все ребята поехали продвигаемся на двух великолепных автомобилях у каночка впереди едет мы едем на газ 6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 Жень, садись, <связь> Давай, а ты штурманом Нам бурбанчанин из Самары звонил Сказал кладуху под котуху Древняя сестерина говорит, приехали Я говорю, да, едем <связь> <И> Переживает <связь> Ну что, поехали, на встречу и приключениях Держитесь, ребята <связь> <связь> ну, пойди, о, дорога уже более-менее пошла Более-менее, рано нарадуешься? Хочу тебе сказать Что там еще Я выйду В общем, они нам походу тут приготовили, да? сами просили, как мы Конечно, на раздатке вообще хорошо идет. Он круто идет по всей этой колее, говорил нам Боря. Вспоминаем Бориса добрыми словами. доволен собой? Да, очень. Блин, я, я, я. Ты решил сегодня вообще по полной, да? Прям, сегодня вообще по Давай. Давай. Давай, сразу, на, этот, на, на крюк. Давай сюда. А, так, вот, сейчас. Сейчас, подожди, я брошу. Вот у меня Я вообще не знал, что так можно Куда он нас везет? Куда-то он нас везет Доволен собой. Я его усадил. Я уже думал, все, мы уже приехали Хрен там называется Мы получили, да? Получите, расскажите Это, Это баня Либо Ребята, нам такое путешествие Мы не ожидали, что Такое может быть вообще Что мы можем так Вообще уметь, <связать> это нечто. Пальцы вверх, ну, точно сейчас <связать> Ребятам спасибо огромное за такой тур. Еще <связать> дрова дома привезем. Надо... Что-то грибов мало, жаренку на всех не хватит. Дурок. О, мы еще и грибов вечером поедем. 22, хрум, вытяжет, хрум. О, это надо субавили, на году а Ты уже закусывать знаешь, собрался? Да. В общем, ребят, шишику мы оставили. Дальше едем уже. Подожди, ну, мы в Мы же вроде в Я Дальше, в общем, едем на шишиге. Буханочку мы оставили пока. Буханочка отдыхает. Да. Биржевские елочки. Да. Это... Ну что, Кирилья. Саш, руку высунешь? Нет, нет, руку высунешь. Саш, у тебя был такой коп вообще? А? Был у тебя такой коп? Нет. Скажи, еще и копа то не было. Да, да. Дерево, дерево с корнем. Раз, два, три. Что? Дерево валют самый... Дерево валют. Ребята, передайте себе. Главное, чтобы приступ эпилепсии не начался. Вот, блин, я могу сам учесть Нормально. Слушай, Ольга, это... а, спросите, а вот там дырять? А а не, там целая. Нужно в рощи? Требежь оторвал. Да, болты, болтов ну, срезала. Да, Жень, там у рощи горелка была. Да, да. А, и... А, и... Вентиляция, вентиляция тут, а вентиляция. Все, ты куда пошел-то? Главное лопаты не потерять! А то лопаты лопаты бьёшься, бьёшься, реально, Ром, кап... У нас уже в К этом сезоне... У нас уже в этом сезоне минус одна Стой, стой, стой Ты две <рес submission> Как это называется, а? Это называется нормальный урожай Блин Слушайте, тут не только грибы растут, но и зеркала. Да, зеркала, да, ценные. Ты смотри, уже три зеркала мы нашли. Зеркало, зеркала? Пару Кто искать. тут ездил, терял зеркала, я а не что? знаю. Я Боря. Полагаю. Я считаю, что снять зеркала можно было более простым способом. Более гуманным, я бы сказал. А то мечтал он снимать. Мечты сбываются, поле желаний. Урочище желаний. Так назовем урочище желаний. Это шейвинг, ребята. Лапа, смотри, хорошая лапка. Небольшой, кстати. Это недвижонок такой. Да он так прогуляет. Я даже 750 метров от шашлыка не даю. Все ради вас, дорогие наши. Видите, как ребята нас радушно принимают.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 вот, в общем -то. То есть это кто-то шурфил уже здесь? Да, уже шурф закладываем здесь. Большой. Ну, а кто сюда следы, мог добраться, кстати, кроме нас? Вот, следы есть, стекла. Да, да стекло лежит. Вот. Мы сначала, ребят, подумали вообще, что это кабаны, потому что везде мы по дороге ехали, везде кабани вот эти в скобки. Вот.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 Судя по аверсу. Ой, по риверку. 26 -й. Есть что? Да. А если найду? Все будет, сейчас отдам. Лучше самому отдать, все равно найдет. Так. так помыть надо. Какой-то узор интересный. Может заколка, да? Вот такой да, похоже. Вот Похоже. С узором, видишь, красивый какой-то. Ну, Сюжет ты... есть определенный. Посмотри, как Какая лошадка должна быть. А? Он железный. А, да, Что вон он я, запечатанный. Вот у меня они это. чих чих Полоски идут. Запечатанный, да, сука, положено было. И почему он железный? Вот да. чуть. Они же да, эти, обычные, обычные. латунные, латунные. Медные, там, бронзовые. А какие надежды подавало это место? Да, и подает еще. Сейчас мы его распечатаем. Мажем штуку ясок. Не. Да, сок. Ты бы с серебром в меня так швырялся. 762. Красиво звенело. они вообще хорошо звенят. Уже радуешься, в предвкушении думаешь, монетку прям достаешь. нельзя. Пока некоторые прохлаждаются, другие наслаждаются. Да, Ух ты, хорошая. Хорошая пекла. Слушай, у ты хорошо было бы, да? Там, да, я чувствую, там хорошо так. Хорошая. Хорошая посуда вообще. Вот Ух ты, осколок, да? За... Да, вот. да, Я уже смотрел, его упрямить можно будет Смотри, хороший ты крестик тоже. В общем-то, загнул его. Ну что, мальчики, что, пока ничего нет, нету? Мы идем к шуру, фундаменту. Да. Одни поездки, в общем, мы, наверное, сейчас будем закругляться. В смысле, закругляться не уходить домой, а закругляться с поиском.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 Такой шурф за 30 секунд. Пломба. Пломба. Круто. А хоть что-то с этого фундамента Саш Бомба маленькая такая вообще вдвоем искали не говори что там на этом что там на? На одно написано в Москве а второе видимо фамилия и только не спит класса бару разбили икону да часть нашли там его усадил черт, Тут не только грибы растут, но и зеркала. Дерево, дерево с корнем. Раз, два, три. Мы идем к шуру фундаменту. <свес> Ветки летят, деревья падают, <свес> шишика едет. Болото все расступается перед колесами. Спасибо тебе. сидит. Да, Собрались мы срочно э, на другую сторону речки, некогда большой речки. Сейчас уже ручей.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 нашли кости И вот здесь марик полюбуйтесь вот как раз таки плотина выстроенная вот вот, да, вот их маленький я тут я здесь я тут я там я везде я с грибами я с грибами вот он ты что ты жарил да, да. короче вот это называется соркасыф а австрийская. Ну, Ее можно есть. Да. Но она не очень вкусная. А ты же ел. Ну ел, а мне не понравилось. Давай, Сёпа. Алыш, легко, смотри. Да не, она еще видишь, она еще не полностью сухая. Медведь и валежник. Не сегодня. Ищи мозги. <связи> строчок гигантский еще один попался вообще-то они не один раз могут еще быть ну тут так выглядит свеженько кармашка там не убросила тогда окопы времен войны нафига сигнал такой я думаю нам надо туда наверное. Что, у кого-нибудь есть желание железо отсюда нести? Мы берем только там, где можно подъехать.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 Адни мыты. Чешуя! Вон она. Вот она. Черника, видишь? Ну явно чешуйка. Да. Да? Да. Я говорю, чешуйка. Но... Вон О, она. Чешуя. Чешуйка. Че там? Чешуйка. Че она грозная? Так, сейчас я включу. Так, спустя. ребят, прибыли в ручку. А у тебя что звонит по воде? О, смотри, смотри, сейчас это вот, одна а монетка. монетка, в общем, и смотрите, что у меня попался, сигнальчик был первый, сейчас было тихо-тихо-тихо, и здесь у нас да. чешуечка. но это явно чешуечка. Угу. Ой, хорошенькая такая, смотри, мы не зря шли, шли. проделали этот путь. Да. Чешуя, Александр, Давай сразу сюда ехать. Да, мы смотри, копеечка. Да. Александр. Александр, Александр. ого да. себе, класс, да. смотри-ка да монетка. Да нет военного здесь, да? Я просто, а, так, оборот. Ну здесь плохо Я от, отмыла, воды, да. да. Воды-то было мало. Записки начинающего комрада. Сначала вот умное что-то. Что-то тоже интересное. Это даже... Не не сарапой. Вот, ребята, Николашка. копеечка. У -у -у. Не знаю, пломба, не пломба, это непонятно. Надо мыть. Вот. Возможно. Да. Тут все надо мыть. И цари разные, смотри, высказать. Одна копеечка. Хрень, короче, обман, обман. Сначала Ой. думал монета, а это, короче, какая-то хрень тяжелая, прям бы такая. Похоже, а был сначала. Ладно, это всего... до монгол. Будьте да, здоровы, живите богато. Все, закончились наши поиски сегодня.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 Давай поснимай, поснимай. Что как, вы скажете? Как, как что? Вас? С дороги сбились. Да, потерялись как обычно. буханку потерялась. 20 километров по бездорожью. Без буханки никак, да мы. Ну а как? Буханку что забрали, Вроде бы Хабару дорогой подарок. Я поехал, да, он сюда, да, милая дорога Жестко здесь я чувствую Смотри, тянет вообще, да? Тянет, тянет Монстр! Попробуй, да ех. Рост порвался, Рос пару разбили. Хорошо, салон мы улетели. Вот а. Ну все, стартуем? Да, стартуем, все. едем. Сейчас, сейчас, сейчас Поехали!